Привет, меня зовут Николай Ившин. Приглашаю тебя на консультацию с финансовым директором, на которой ты получишь шаблон финансовой модели про версии, также ты получишь шаблон движения денежных средств. Подробно разберешь два этих документа с финансистом. В финансовой модели ты подробно распишешь свою точку А по постоянным, по переменным затратам, по показателям рентабельности, по средним чекам, по себестоимости среднего чека, по количеству чеков, по затратам на маркетинг, по конверсиям из заявки в заказ. После составления финансовой модели Точки А это средства текущего факта, и точки Б это гипотеза твоя. Ты распишешь список задач, чтобы прийти к этой точке Б. Также на консультации ты вместе с финансовым директором разберешь твой функционал, орг-структуру твоей компании, чтобы в дальнейшем ты мог делегировать себя те задачи, которые рутинные, которые не приносят тебе денег, которые ты можешь передать другим сотрудникам. Также с финансистом ты разберешь свои личные дела, личный тайм-менеджмент, а выпишешь, в общем, свои незавершенные дела и начнешь работать в этом направлении. Суть всей консультации заключается в том, чтобы ты поставил себе точные задачи на повышение прибыли и делегировал функционал, который висит на тебе, чтобы ты мог сконцентрироваться на задачах, чтобы ты мог понять, что есть личные дела, которые мешают тебе развиваться в прибыли. Итак, по описанию ниже ты получишь специальное предложение по этой консультации, поэтому действуй прямо сейчас, записывайся. До консультации ты получишь все шаблоны, в которых есть видеоинструкции, ты можешь уже начать предварительно что-то делать, выписывать себе вопросы. В общем, заранее я тебе предлагаю подготовиться к этой консультации После оплаты с тобой свяжется аккаунт-менеджер, который э, запланирует с тобой время и дату консультации Это будет в скайпе, у тебя будет запись этой консультации Она будет храниться в течение 30 дней, ты сможешь ее скачать и пересматривать, если что-то будет тебе непонятно Также на консультации тебе презентуют нашу работу, наших финансовых директоров Как мы ведем других клиентов, как мы ведем параллические учеты, как мы ставим им задачи В общем, такое погружение в управление финансами твоей компании